Если ты смотришь данный видеоролик, то ты сто процентов искал, как же обновить свой PUBG Mobile до версии 1.7, а также как получить 90 FPS на свою мобилку. Хочу обратить ваше внимание, что бонусом после просмотренного видеоролика будет разрешение iPad а у вас на смартфонах, так что обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте лукачанский, ну и не забывайте после видоса написать комментарий, помог тебе видос или же нет. Погнали. Главный немаловажный вопрос, как же все-таки обновиться до версии 1.7. Видеоролик на эту тематику я уже писал, просто переходите по ссылочке, которую я добавлю в описании, попадайте на данное видео, смотрите, обновляйтесь. Многие ребята после обновления столкнулись с такой бедой, как 90 FPS, а именно потеря 90 FPS, их просто не осталось. Сейчас в этом видео мы с тобой разберем, как же эту тему Пофиксить. Ну и первым делом скачиваем наш с вами менеджер по ссылочке в описании. Далее по ссылочке в описании переходим на наш телеграм-канал и скачиваем zip-файл конфиг на 90 fps точечки, Save to Downloads. Возвращаемся к нашему менеджеру и начинаем распаковки. В левом столбце находим папку загрузки Download, куда, собственно, мы скачивали с вами наш zip-файл. Открываем ее. Здесь видим наш файл. Зажимаем по нему. Экстракт то. Распаковать в. Нажимаем и нажимаем ОК. OK. Слева в столбце у нас появляется папочка, которую нам с вами необходимо будет сейчас открыть. Далее переходим к правому столбцу. Здесь находим папку Android. Дата. Находим папочку com.tencent.ig. Здесь Files. We 4 game. Shadow. Shadow. Save it конфиг android и сюда с заменой копируем два файла enjoy и game user копировать ok game user копировать ok copy and replace Yes. это копировать замены далее в правом столбце возвращаемся на два шага назад, папочка с точечками, Нажимайте по ней раз, нажимаете по ней два. Опускаемся чуть ниже и видим папку Save Games, открываем ее, и в эту папку копируем наш с вами файл с левого столбца Active.sav. Зажимаем по ней, копировать, окей, копировать и заменить, окей. Теперь наша игра готова для запуска в 90 FPS. Не забываем перезагрузить наш с вами смартфон перед запуском игры. Хочу отметить, что с данным конфигом вы также получите разрешение iPad. Если данный видеоролик тебе помог, обязательно прожимай Лукачанский, подписывайся на канал, ну и не забывай про колокольчик. Всем добра!